Привет, чувачок! Как твои дела? Шатива у меня еще нету, не купился. Вот сегодня будем крючить, вот. диски спорить, видишь, привод. Будет вендривался. Вот. Тут была важная информация. Сейчас мы его будем вскрывать. Вскрыть тебя покажет. Вот, видишь, привод LG. Покупал я его сейчас 2018 год. Вот инструменты прикольные такие тоже. Вот это прикольное, с-под машинки. Так, ну сейчас будем скрывать. Смотреть причина. Можно сказать, это уже вещь сломанная. Ремонт не подлежит. Ну, в всяком случае, в писи <laughs> В писи В Вот название придумали. Писи-шоп. Так, там отказались ремонтировать. Вот. Еще хотели денег содрать с меня. Ну, в принципе, они же думают, понятно, может, мне некогда или... А руки у меня из жопы. Привод, если я привод достал там, был у меня. Вот, и сам его установил. 80 гривен хотели взять с меня. Вот, крышечка, вскрытие началось. Вот, крышечка. А, что, ничего тут интересного и нету. Микросхем, микросхем куча он. А мы его полностью разберем. Ну, пыли много тут да. Пылюки до да хрена. Понятно. Столько, сколько, сколько он, я его покупал 2000, в каком году, не помню. В каком-то году покупал, не помню в каком. Для да, моего вскрытия сделаем. Полное вскрытие. Вот из чего состоит эта штука. А, кстати, это моя музыка диджей Колдун проект называется. Кто не знает меня скоро узнает. Вот. уже люди на улице узнают так что уже клево так вот как его там дальше Вскрывать где там его где там ури ури где у него кнопка где у него кнопка опа такая схема вот вот это, ага, вот это, вот это магнитик тут какой-то, наверное, да? Что у нас тут? Вот соединяем вот. Это отсоединя... вообще можно выдает нафиг, оно надо уже. Вот. вот. Это падла, блин, мне тут напортачило Диском вот такое вот чудилое. Собака такая бешеная. Не, но ну оно место сохранено, понятное дело. Я сначала записываю, а потом стираю, естественно. Понятное дело. Ага, о! Как оно входит, смотри. Лазеры тут, видимо, да. Да, где, где он тут дальше разбирается. Смотрим. Все же многие уже таким боехолом не пользуются. Ну, Как-то смотрел одному человеку DVD-диск на день рождения. Он говорит, а мне его смотреть не на чем. У него даже DVD, DVD нет. Он все с флешек читает. Музыку, понятно, в иннете кач, слушает, качает. А может, вообще музыку не слушает. Нафига она ему нужна, да? Это такой мелкий, блин, этот, что туда эта отвертка не влазит. Блин. мне такой отвертки, не знаю, есть или нет. Ну, в принципе, вандализм присущ мне. Я помню, когда-то в 2000... Ах! Записывал альбом Millennium of Fear Require, да. Если у меня там поищите. Ссылочку скину. А, ссылочку скину на, на название. Там под под видео будет ссылка на альбом, да, даже, по-моему. Ну или на, на диск, или на кассету, там, на что-нибудь, что мне в голову придет, то Короче, уже издан он уже на. На сколько? Раз, два. На. На четырех лейблах. Так что аудиокассета и короче что мне, мне это падла сделал мне это падла монитофон был у меня кассетник ну, тогда интернета еще не было и видеокамеры у меня не было то было какой там двухтысячный год по моему я записал да тогда еще интернета у нас не было вот и ютуба тогда не было еще то бы я заснял это, я его короче молотком расхеречил тот маяк <смех> За то что он мне там кассеты пожевал Ну я там как бы у меня были сохранены Потом я чухался Сама была неприятно разбил молотком Раскрочил До последней так сказать Детали Ну и выкинул естественно О! Вот раскручили этот хлам Блин Аудио аудиорезервит, блин, ах еб ты чиничит, жопы кирпичи, у Пушкина, да, так, ну, пыли тут много, конечно, хлам есть хлам, вот, пластмассы много, О, у нас тут, вот, что винтики пригодятся, Ну, молотком разбивать то самое такое А ты решил вот вскрытие сделать Вскрытие покажет Кто под кого ляжет Вот мы с ним рассчитались С этим конченным устройством Ну, много лет прослужил, да Опа, винтики от него остались одни точнее, сейчас мы его добьем. Опаньки. Наконец-то я, наконец-то я дош... время нашел для этого дела. Опа! Ну, это уже. А, о! Это уже, блин, хлам такой, что. О! Ну, практически уже. Уже полностью раскрученная штука. Все, вот. Вот ходовая часть лазера. Шина. Машина. Такс. Опаньки. Ну вот, раскручили деталька такая, ну тут у меня отвертка что-то не влазит вот такая прикольная штука, ну все разобрали Ура! разобрал все Разборка прошла успешно. Желаю тебе успехов, тебе Макс Вехов. Подписывайся на мой канал. Я диджей Колдон. Скоро ожидай мой альбом. Киберграйнд. Вот. В стиле все. Пока-пока, чувак. Вот такая штука прикольная.